Chess.com, is here with Grandmaster Jan Nepomnišši. Not a whole lot that happened today, but did you give any thought to not playing the Petrov and trying something else? Uh, well, uh, it was necessary first of all, first and foremost, to play a normal game, like uh, without, you uh, know, blunders, uh, because um, I believe in general uh, there is uh, somehow no uh, sort of chess advantage from uh, from any side. But uh, yeah, then the blunder comes. So it was uh, the main plan was not to. I mean, uh, not to do something stupid today. And um, I mean, anyway, in the last four games, I have at least two white two white colors. So uh, of course I'll try to push with white in uh, the next game. Could this be a day where both players got what they want? You stabilize and yet Magnus inched closer to what he's trying to do, get seven and a half points? Uh, well, uh, I mean, then uh, it's like three points difference. It's uh, basically hard to say uh, who wants what, but uh, I mean, clearly with uh, uh, each game finished, uh, it. Um, Uh, it brings us closer to the conclusion. Did you go into the day thinking he was gonna push? Because that's kind of his natural instinct is to always try to win everything, even though the match situation did not really dictate that. So were you expecting more of a fight today? No, I actually, uh, you know, my team was uh, somewhat, uh, had different opinions, yeah. Uh, but uh, I was quite sure that the game will, you know, follow the scenario we we, we have seen. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат, с вами Владимир Добров и Ческом Ру. Десятая партия матча на первенство мира где Ян непомнящий имел черный цвет, казалось бы, может оказаться решающий, но сегодня Магнус не стал, говорится, рисковать. В очередной раз разыграл сверхнадежное продолжение. Ну а Ян после вчерашней катастрофы решил не искать, говорится, не ловить рыбку в мутной воде, решил пойти на русскую партию и, в общем-то, сегодня большой борьбы не получилось, забегая вперед. Итак, после d 6 конь отправился на D 3 После взятия на H 4 Магнус показал, что готов сразу же смахнуть всех ферзей с доски. И, в общем там партия сразу же быстро перешла в Веншпи. Некоторые движения в центре произошли. То есть фиксация структуры и по большому счету, как говорить каких-то сверх сложных и хитрых планах здесь не приходится. Позиция достаточно сухая. И при такой, в общем-то, симметричной структуре говорить о каких-то серьезных плюсах незачем. После размена ферзей вот единственный момент, что сейчас белые хотели пойти к конь 5 и действительно захватить преимущество. Черные, естественно, меняют ферзей и ставят слону на d6. Ну и после рокировок по сути дела, партия очень быстро начала выхолачиваться. Начали фигуры уходить с доски. И после ладья Е1 массовые размены, которые, в общем-то, устраивали Магнуса, так как он все-таки бредирует плюс 3 в матче. И, безусловно, каждая, каждая его ничья ближе и ближе к важному результату. И вот здесь вот можно отметить, черные еще аккурат, аккуратность должны были проявить И после некоторых движений, вот после хода f 3 Белые хотели осуществить э, следующую идею короля Ф2 или, быть может, сразу даже слон f 4 И в этом случае некоторые, некоторые совсем такой мини-плюс на копеечку все-таки у них еще сохранялся. Поэтому последовал очень... Хитрый точный ход конь H5, который блокирует, препятствует идее вот этих ход вот разменов, после чего э, партия, в общем-то, долго не продлилась. Белые сделали ход g4. Э, сделали ход слон f4. И после разменов, и точного хода g5 партия перешла в совсем равный иншпиль. Итак, F5, H3. Естественно, невыгодно было открывать какие-либо линии для черных. Структуру незачем было портить. И после короля всем 7 важный уход ладяж 1. Надо отметить, что я не помню, партию очень быстро. Маркус как раз таки думал, перепроверял. Но в итоге, в общем-то, все быстро разменялось. А6 f 4. Ну, какие-то нюансы в этой позиции, может, и были. Но они на самом деле были совсем на копейку, на мизер, как говорят в таких случаях, и по большому счету даже не требовали каких-то сложных расчетов. После разменов на королевском фланге партия пришла к полному уравнению, Ну и, в общем-то, здесь черные могли еще пытаться там взять, скажем, на едва, но в этом случае как раз-таки слон G6 решала бы проблему как окончание этого матча, потому что вот это единственное, что можно было зевнуть. После хода Слона в 5 партия быстро завершилась следующим, как мы видим, повторением ходов. Ну и, в общем-то, что можно сказать. Конечно, очень обидно за предыдущие дни, о выпущенных возможностях. Я сам сказал об этом на пресс конференциях подчеркнул, что, в общем-то, он сам собственными руками. Вот сделал все то, что, в общем-то, Магнус забрал. Остается еще несколько партий, друзья. Будем надеяться, что удастся зацепить хотя бы одну, хотя бы одну такую, но очень важную партию. И вот следующая партия, 11 партия, станет, пожалуй, самой важной в матче для Ядовной помощи. Будем надеяться, что он сможет ее провести на должном уровне. И отмечу, что предыдущая партия, 9 именно имела все шансы в ней очень здорово смотрелся ян, однако вот какие-то поверхностные решения все-таки дали себе знать. Ну, надеемся на то, что он восстановится, и пожелаем ему успехов. А с вами я прощаюсь. До новых встреч. Пока.